Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю нарядный бантик из атласной ленты шириной 38 миллиметров. Для этого банта понадобится приблизительно 2 метра 20 сантиметров атласной ленты и небольшой кусочек репсовой ленты. Ширина репсовой ленты 9 мм. Украшать банк я буду бусинами диаметром 5 мм и их нужно 22 штуки. Еще нам понадобятся булавочки, иколка с ниткой, клевой пистолет и зажим для волос или ободок. Длина моего зажима 57 миллиметров. Атласную ленту я поворачиваю изнаночной стороной на себя, отгибаю верхний угол, а срез обработаю огнем и одновременно подклею этот срез краю ленты. Получается один треугольник. Затем я складываю второй треугольник. И эти два треугольника накладываю один на другой. Получается лепесток. Здесь у меня прямая линия. И еще складываю треугольник. Уголки, которые получаются с правой стороны, я нанизываю на иголку с ниткой. И продолжаю складывать треугольники. И таким образом мне нужно сложить 13 лепестков. Вот эти лепестки уже сложены, оставшуюся ленту я срежу как можно ближе к основанию треугольников. А срез обработаю огнем зажигалки. Теперь ниткой я стяну уголочки и завяжу нитку как можно ту Эта фигура напоминает пирамиду, только круглую. Это верхняя часть пирамиды, вершина, а это основание. По основанию тоже нужно прошить. Здесь я прошиваю каждый лепесточек примерно в миллиметре от верха сгиба. Вот все я прошила. И здесь тоже удобнее просто завязать нитку узелками. И тоже стягиваю как можно тоже. Захватываю иголочкой вверх лепестка и подтягиваю его к вершине пирамиды. И еще один лепесток. Тоже за самый кончик, за самый уголок подтягиваю к вершине пирамиды. Здесь я такое положение закрепляю. И теперь мне нужно найти центральный лепесток. Отсчитываю с одной стороны 5 лепестков и с другой стороны. А вот это и есть центральный лепесточек. Я его немножко раскрываю. И теперь вершину пирамиды буду давить, придавливать к основанию. И вот что получается. Вот так. Теперь я ниткой подтяну и с обратной стороны нитку закреплю. Ниточку я не обрезаю и сейчас выведу иголочку. Вот сюда, где расходятся эти все лепесточки. И уже на этом этапе начну украшать половинку бантом. На иголку я набираю 4 бусины. И закрепляю их. Вот в таком положении. Видите как это все выглядит. Здесь тоже нужно как можно туже закрепить нитку, чтобы бусины не болтались. Вот так это выглядит, а теперь я буду украшать свободные концы каждого лепестка завожу иголочку с узелком с середины лепестка. таким образом я прячу этот узелок под бусиной и пришиваю по одной бусинке в каждом лепесточке. и вот пятая бусина теперь я пройду иголкой в обратном направлении через четыре бусины вот четыре я прохожу вывожу иголочку и теперь еще раз пройду уже в другом направлении. Это делаю для того, чтобы нитка хорошо держалась. Я ее сейчас просто срежу. Никаких узелков, никаких креплений. И нитка будет хорошо держаться. С обратной, с противоположной стороны я делаю то же самое. И вот уже две половинки банда почти готовы. А вот в эти петли я бусины ставлю на горячий клей. Предварительно я одеваю бусинку на булавку. Это делаю для того, чтобы бусина расположилась так, чтобы не было видно ее дырочек. И вставляю бусинку. Вот Обе детали почти готовы. А вот здесь лепесточки немножко расходятся. Значит я сейчас закреплю нужное положение горячим клеем. Здесь тоже чуть-чуть расходится. Подклеим. И вот теперь все симметрично, все красиво. Подготовлю зажим для волос. Бант имеет такую структуру, что обычным способом приклеить к зажиму его не получится. А бант будет приклеиваться сразу же на зажим. Поэтому зажим нужно обязательно обклеить лентой. Если бант приклеен просто на металл, он точно отвалится. А если ткань на ткань приклеить, то будет держаться очень хорошо. Вот я уже приклеила ленту. Теперь я соединю обе половинки. Вот так и... С обратной стороны уже можно приклеить зажим. И остается приклеить еще полубусину в самый центр. Диаметр полубусины 10 миллиметров. Можно туда поставить красивый страз, если у вас есть. Итак, бантик готов. Я буду благодарна вам за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайк. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. С вами была Ирина. До новых встреч!